Привет, с вами канал компания Alter и мы находимся на одном из наших реализованных объектов ЖК Бульвар Фонтанов, город Киев. Это трехкомнатная квартира, площадь где-то около 120 квадратных метров и здесь мы реализовали систему вентиляции, комбинированную систему кондиционирования и систему отопления. Система вентиляции построена на базе вентиляционной установки немецкого производителя Майко модель. ВС-320КБ. Вентиляционная установка установлена на застекленном балконе, а для того, чтобы поддерживать минимальную температуру, которая нужна для функционирования данного оборудования, на балконе дополнительно был установлен радиатор. Особенность данного жилого комплекса Здесь застройщикам запрещено изменять внешний вид фасадов. Именно поэтому для забора и выброса воздуха от системы вентиляции была предусмотрена установка двух отдельных вентиляционных решеток. Система вентиляции во всех помещениях реализована на базе линейных щелевых диффузоров Model Look белого цвета. Система кондиционирования реализована на базе мультисплит-системы Daikin. Настенные блоки кондиционеров применяются для охлаждения спальных комнат. Кухня-гостиной имеет площадь около 60 квадратных метров. Именно поэтому для охлаждения данного помещения был установлен мощный кондиционер. Для воздухораспределения от системы вентиляции и кондиционирования в гостиной используются диффузоры Model Look толщиной 4 см и, поскольку количество воздуха здесь достаточно большое, они расположены в два ряда. Одним из заданий для реализации системы отопления была установка дополнительного источника тепла, чтобы можно было греться, когда центральное отопление еще не работает. Оборудование для системы отопления мы разместили в техническом помещении и при входе. Для нагрева горячей воды используется бойлер на 100 литров «Арти» македонского производства. Чтобы обеспечить автономность квартиры, был установлен электрический котел «Протерм». Ниже расположены гребенки, которые управляют теплым полом в кухне-гостиной и радиаторами и конвекторами во всех остальных комнатах. Система отопления в данной квартире комбинированная, то есть она может быть как автономной от электрического котла, так и питаться от города. Для этих целей был установлен промежуточный теплообменник. Канальный кондиционер для обслуживания гостиной установлен в основном санузле. Для обслуживания автоматики и замены фильтров кондиционера в потолке предусмотрены два люка. Для того, чтобы уменьшить уровень шума от работы канального кондиционера, в воздуховод был внедрен внутриканальный шумоглушитель. В кухне-гостиной, помимо теплого пола, для быстрого обогрева помещений установлены внутрипольные конвекторы Кампман, а отопление спальни реализовано на базе классических белых радиаторов керми. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!